смотрите друзья когда вы калибруете голос калибруете позу жесты мимику человек этого не знает есть такое понятие как конгруэнтность всех психологи должны это знать все понимают что такое В наше внешнее поведение соответствует нашему внутреннему состоянию пока мы а не встроили этот навык как бы на автомате, мы выглядим неестественно в этот момент. Поэтому я рекомендую тренироваться на кошечках. На кошечках это не на клиентах и ни в коем случае не на домашних своих, ну мужьях, женах, детях, а потренироваться э, в простых э, таких каких-то в транспорте можно даже с человеком не разговаривать, но под нему подстроиться. У меня